Так, что у нас, значит, Есипенко-Корякин. Ну, вот тут много Ой. событий, что-то Подожди, появилось? подожди, фигура. И... А, Нет. что случилось? Ну и вот, да, началась атака. Белы хотят взять наш шесть, хотя где-то Е5 пойти. Короче, семь 7 нельзя за конь Е6 шаг. Ловушка. Как-то тут Корякин какую-то эквилибристику начал. Ферзь пять, 5 4 Ферзь четыре. 4 Кстати, вроде сильно. Конь f 3 ферзь 3 конь e 5 взял, взял. Тут какой а, ладья вот какой-то ход а, вот. То есть он даже вроде не так плохо и защищался, но Ладья бы возьмет. Может это глюк может это. И ну, все да, вот я страшно. говорю, надо продолжить вариант Ладья д 7 Ладья b2, да? Может быть тут все отлично. Так, слон d3, а3. Солнце 4, а 2, да? А2, вот да? А, ну и просто же взял, и взял на 2. А, -а, а. Вот Ну так не интересно, подождите. 3 защитил. И все, и, и, и... Ничего по видео не скажешь, по видео картинки. Ну правда. не ну мне кажется, нет. Сергей, мне кажется, понял, что не то, что то он просто покер-фейс. Пытается делать. Но, честно говоря, вариант, ну, думаю, да, он совершенно прямой, примитивный. Взял. Взял взял, взял, взял. Слон D3. А3, сюда. А2, съел. Ну как? Может, это? забыл, что слоны всем шахам или что-то. А, а как вот, взял? найдешь. Ну, да, надо найти, я, ход, К сожалению, да. я к сожалению, есть, мне даже, даже искать не надо, да, то есть. Uh, тут тут предлагают... Ну, ты за секунду бы нашел, да, поэтому в любом случае такое. Нет, Фабиана его не нашел. Как ладья Б6? Как ладья Б6? Стоп, стоп, стоп, как ладья Б6? Это шутка, Может, а пошел? Может, Ой-ой-ой, какая драма. Да ладно, не может такого быть, как ладья Б6? Смысл ладья Б6? Ну, в прямом, вот так вот. Э, да ладно, не, но ну, если делать ход ладья Б6, то... Как ладья Б6? В смысле подбой. Как, как может пойти ладья 6 Ну-ка, сейчас подождите, я, я ничего не понимаю. Как да. такое возможно? Ну, кстати, где-то вот есть план пойти конь h8. Вот, кстати, минуточку. Как можно здесь проиграть, да? Пойти король f4 и получить конь h8, да? Оп. -ох. И до свидания. Невероятно красиво. Конь h8, вот это в продолжении э, игр. Э, про Гнананды и прочих, да? То есть вот такой вот э, сюрприз. А король в 4 ход по-своему логичный. Ну, Е6 еще. Что? Он сыграл король в 4? Да ладно, подождите, сыграл король в 4? Нет. Нет, сыграл, он сыграл. Сыграл, сыграл. Ну, король в 4? Ну, конь h8 прям, ну... Король в 4, конь h8, еще один твист? Да ладно, не может такого быть. Подождите, подождите, сейчас... Да. Э... Ну, Конь H8 выигрывает, да. Конь H8 8 с, с угрозой Е6. То есть это он создал угрозу Е6 пойти? Конь H8, Ой. ничего себе. вот эта партия, кошмар. Какой кошмар происходит? Ой-ой-ой. Да, не, ну это партия просто, я не знаю, это партия, это вот как у Толстого хождение по мукам. Это вот прям иллюстрация к этой партии просто. Скажем так, что Дани, видимо, уже подумал, что ничего как угодно, поэтому ну, концентрация была утрачена, да. Увы. А Сергей грубо э, ошибся очень... Так, я хотя... не знаю, что, почему как заведен играть, я вот не понимаю. Он над ходом комби D5, который судя по всему, проигрывающий, минуту продумал. А он, он может решил, что часто... он единственный, да, но минуты тут недостаточно, 8 можно было подумать. Так, он не я... поверил просто в опасность инициативы белых здесь. Но все-таки один ферзь пока атакует, так тяжело, нет? Так, ну, посмотрим, сколько у белых способов выиграть. Значит, 2. ну, Ферзь g 5 тоже выиграет, но это, видимо, через повторение. Да-да-да. Да, это это то же сегодня? самое, то есть Ферзь g 5 надо, Король f 7 Ну, и ладья c 1 Ну, цифр. и опять, да, есть всякие повторения, там, Ферзь 4 ну Сергей, но, наверное, думал, да. что здесь ничья, поэтому как-то недооценил просто. <клев> ну, да. Как-то несерьезно. <клев> ну, это да. Странно, странно. Просто ну, видно же, что, что опасно. Король бегает, тут слон висит. У тебя ферзь перегружен. Ну, ну что-то Медиаров тоже выигрывает. Все, тот зевнул. Все нанес. Вот слон бьет 6 да. Ферзь бьет d4. Теперь вот слон f4 дал на большой перевес. Причем ну, большой прям, Все так. просто зернул в один ход. Мы видим по камере. Забыл, ага. что тут на g7 после f5. Да, ну все тут видно. А как он интересно так? Ферзь... Ну, все забыл. что ходят? f5, и ферзь защищает на g7. А может, что ладья на слона нападает? Ну, в общем, что-то он не увидел. Он -то? Я даже непонятно, что именно там. А, все, просто сдаваться. Ну 6, да, 6, да. все. А, ну, Я думаю, что забыл, что... Ну, то есть, как бы, что ферзь защищает на G7. Думал, что надо как-то, не знаю, как-то... сложи 6 кон G6, как то я не знаю, можно было еще кон G6, наверное, в ход идти. Да, удивительная ошибка. Просто да. в один ход, да, все вот это...